Приветствуем всех трейдеров. В этом видео мы рассмотрим стратегию для бинарных опционов в Trading. Как работает стратегия на финансовых рынках? Какие правила для покупки контрактов Call и Put? Как отфильтровать ложные сигналы? Ответы на все эти вопросы мы постараемся дать в этом видео. Перед просмотром не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Стратегия Volam Trading разработана на основе объема свечи, который указывает на точки перекупленности и перепроданности базового актива. Это профессиональный инструмент для прогнозирования изменения тренда на рынке Форекс, бинарных опционов и криптовалют. Перекупленность – это ситуация на рынке, возникающая после того, как цены повысились слишком высоко и быстро, и скоро ожидается понижение цен. Перепроданность – это ситуация, когда цены понизились слишком низко и быстро, и скоро ожидается повышение цен. Для поиска перекупленных и перепроданных рынков используется индикатор Data wall -Am. Расчеты индикатора представлены в виде гистограммы и сигнальными стрелками вверх или вниз. Эти сигналы используются для определения момента входа в рынок, где красная гистограмма и стрела означает покупку опциона PUT, а синяя – покупку опциона COMP. Для фильтрации сигналов индикатора Datable LAM применяется дополнительный индикатор Linux, цвет линии которого подтверждает или не подтверждает момент входа в рынок. Сигнал считается подтвержденным, когда цвет гистограммы индикатора Datable LAM идентичен линии индикатора Linux. Синий цвет для ставки Call, красный – для ставки Put. После сигнала появятся соответствующие уведомления в терминале, что очень удобно для торговли внутри дня. По умолчанию уведомления включены в терминале, по телефону и электронной почте. Для того чтобы отключить оповещение индикатора, достаточно изменить значение на False. Сделка открывается после сигнала с временем истечения бинарного опциона в одну свечу. Лучшим моментом для ставки выше или ниже будет подтвержденный сигнал на большой свече. Рискованной сделкой может оказаться покупка бинарных опционов после сигнала на свече с маленьким телом. В таком случае лучше не входить в рынок и дождаться следующего сигнала. Индикаторы работают на любом финансовом рынке и таймфрейме, но показывают лучшие результаты на интервалах от М30 и выше. Чтобы улучшить работу стратегии используются горизонтальные уровни. Если цене не удалось пробить ближайший уровень сопротивления, а индикатор сформировал сигнал на покупку контракта PUT, то такой вход может быть очень точным и прибыльным. Отскок цены от уровня поддержки – признак продолжения тренда. Следовательно, если индикатор сформирует сигнал возле зоны поддержки, такой сигнал будет наименее рискованным и скорее всего гарантирует прибыль. Альтернативой горизонтальным уровнем может быть индикатор линии Баллинджера. Когда цена вырывается за верхнюю или нижнюю линию Боллинджера, а индикатор DataValum формирует сигнал, такая сделка может пройти практически без риска для депозита. Но не стоит забывать и про ложные сигналы. Торговая стратегия DataValum это всего лишь один из методов анализа рынка, который не может быть гарантированно точным. Используйте все доступные вам инструменты технического, графического или фундаментального анализа. Соблюдайте риски и работайте только с проверенным брокером. Трейдинг – это очень рискованная сфера деятельности, где рынок ежедневно меняется. Перед работой на реальном счете настоятельно рекомендуем протестировать систему на демо-счету, не рисковать более 2% от депозита в одной сделке, а также иметь четкий торговый план. Напишите пожалуйста в комментариях, понравился ли вам новый формат видео и озвучки. Стоит ли вернуться к прежнему формату видео? Новым зрителям рекомендуем подписаться на канал, мы делаем обзоры на самые прибыльные стратегии для бинарных опционов.